Я Алексей Ниц, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о расширенных сниппетах, что это такое и как их добавить на свой сайт, созданный на WordPress. Итак, давайте сначала поймем, что такое снип. Это текстовое описание, которое присутствует под ссылкой в результатах поисковой выдачи. Такое описание дает больше информации пользователю и помогает ему выбрать наиболее подходящий вариант из всех результатов. Чем лучше составлен снипет, тем больше вероятности, что человек перейдет именно по этой ссылке. Теперь перейдем к понятию расширенный снипет или на английском rich snippet. Расширенный снипет позволяет показать в результатах поиска определенный тип контента, который относится к конкретной ссылке. Это может быть мероприятие, продукт, рейтинг, видео, приложение и так далее. Сегодня я покажу, как сделать расширенный снипет для анонсов мероприятий на сайте, когда в результатах поиска будет выводиться дополнительная информация: дата мероприятия, название и место. Это может помочь привлечь людей принять участие в вашем мероприятии, так как информацию о нем они увидят сразу же в поисковике, даже не переходя по ссылке на ваш сайт. Существует два способа, с помощью которых можно добавить расширенный снипет к материалу на вашем WordPress сайте, вручную и с помощью плагина. Рассмотрим более простой способ, который не требует вносить изменения в код сайта. Воспользуемся плагином. Нужно сказать, что на сегодняшний день существует множество плагинов, которые позволяют добавить расширенные сниппеты на свой сайт. Я расскажу об одном из них. Это all-in-one-schema.org-rich-snippets. Он бесплатный и наиболее прост в настройках. В административной панели своего сайта заходим в раздел «Плагины», «Добавить новый» и вводим в соответствующее поле название плагина. Нажимаем «Установить» и после активируем его. Теперь в меню появился новый раздел «Rich Snippets». Здесь вы увидите различные типы контента, которые можно создать, используя плагина именно «Обзор», «События», «Человек», «Продукт», «Рецепт», «Программное приложение», «Видео», «Статья» или «Сервис». При нажатии по любому из типов отображаются поля, которые будут доступны, когда пользователь напишет или создает статью, страницу или любой другой тип пользовательской записи. Теперь нужно создать новую запись или отредактировать существующую. Внизу редактора записи появится новый метафлажок Configure Rich Snippet. Внутри него есть выпадающее меню, где можно выбрать тип контента для записи. Я выберу ивент «Мероприятие». Теперь нужно заполнить соответствующие поля. При желании тип контента записи можно свободно изменить на другой. После заполнения всех нужных полей я сохраняю изменения. Для отображения снипетов в результатах поиска требуется время, и чтобы проверить правильность отображения, можно воспользоваться специальным инструментом Test Rich Snippets в административной строке сверху. При нажатии по ссылке мы переходим в проверку структурированных данных Google и вводим ссылку на наш пост. В результатах теста отображаются ошибки и предупреждения, которые помогут дополнить снипет. Таким образом, с помощью плагина all-in-one-schema.org-rich-snippets для WordPress можно быстро создавать расширенные сниппеты, давая больше информации пользователям в поисковой выдаче.